CDRF-4, а и какого года? Четвертого, да? Можно попросить документ у вас? Привет, друзья! Это снова Патрик, и канал Глобус Мото. Как вы думаете, где бы я могу быть? Я сейчас нахожусь в Ростове и, а, наверняка, вы уже слышали на моем канале упоминание о канале Мотодели. И я сейчас нахожусь, ну, скажем так, в мастерской не в мастерской. Ну, вот на фоне вот этих шлемов вы наверняка увидите видео, когда Вася вещает. Вася, отстой всем залет! Подписываемся на канал Мотодели, ссылка будет в описании и вот сейчас подсказка. Короче, смотрим ролик дальше. А, птс, -ки ПТС -ки не взяли? ПТС -я... мы первые? Mm. В кино нет номера двигателя, к сожалению. Конечно, пишут. Фары оригинальные. А вы на нем сколько примерно? Полтора Он у нас сезона в России? Да, да. А. То есть вы взяли его у кого-то? ну то есть получается что как американец покрасил так вы его никто не трогал да так резина 15 неделя двенадцатый год задний стопак не оригинал оригинал говорите вроде есть да там в описании вроде было что оригинальный стопак есть рамка сложенная не за такую рамку ну это понятно 43-я неделя 17 года. Эмульсии нет, запаха бензина нет. Не такой ухоженный мотоцикл. Я за последние даже неделю повидал столько ужаса на дорогах. И не только на дорогах. Пластик Китай. Издалека, конечно, выглядит красиво. Если присмотреться, например, ну вот я немножко покраска занимался, Тут видно немножко ляпы такие, не совсем аккуратные. А С далека смотрится шикарно, конечно. Так диски покрашены, износ небольшой. Ну, какой-то там дико ржавчины не вижу. когда красили хотя бы горловину закрыли то спасибо а здесь заводить его нельзя будет да тысячи а, семьсот аккуратненько пять да? пробега нарисовано так сейчас глянем эти поменены от себе для ради чего это ложки здесь тоже самое тут гол советский ручки не оригинальные грипсы было небольшое падение здесь уже проводилась покрасочная работа дополнительно крышка целая это, видимо подпись мастера да внизу там прям такая писюлька вот это вот конечно плохо потому что здесь стирается менты могут до этого дободаться то что ну, у них либо идет табличка либо наклейка вот наклейка здесь стерта он много может конечно есть менты которые такие Фу. так у него получается это не спорт версия но у него нет центральной подножки лапка не родная Бум-бум-бум, цепочка бум, бум. звезды. А еще в принципе поживет. Сейчас прокрутить, посмотреть. Цепь проверил, цепь живая. Тросик сцепления затянут. На удивление. Так. Тормозуха под замену. Зеркала, конечно же, не оригинал надписей. Второе то же самое. Отеков масла не наблюдается 4,47. Неплохо. На диски как будто прошли не больше 30. Когда на диски ставились новые. Соответственно, радиатор обновлялся. Скорее всего. Вилка. Не похожа что прошла свои. Значит, смотрим передок. С Значит, все нормально. Значит. Американская приборка. Ну, скоро попросят замены. Процентов 30 есть. Так. А где у нас закрывается теперь? А как заднюю сидушку открыть? Все переделано. Не подскажете? Просто здесь замок должен быть. А Уже этого нету. Это переделано в другое место. вот здесь он uh -huh. Что? Что ключ отпустил да у нас power commander стоит а выдает 12 вольт Я его послушал, но лишних звуков нет. Конечно, есть немного немного контролябие. Успователь это 100%. Вот, мотор вроде так особо не друбился, исходя из себя. Поворотники через раз работают. Не фиксируется. Сигнал есть. Так, что все, в принципе, больше тут ничего нет. Приборка фаренгейтов. Вот здесь под крышкой имеются масляные отеки. Я не знаю, что там под этой крышкой. Вон там. Камера этого не увидит. Примерно так. 1168. Мало до 8, 12, 13, 14. Вроде нормально, Тут Проблема в том, что особо газовать нельзя, двор закрыт. И прогреть его нет возможности. Но я думаю, при приобретении уже можно будет его выкатить и хорошенько прогреть. Ну что, друзья, посмотрел я F4i. Разноцветный, да не балуйся. Короче, что я могу сказать. Ну, а, такие цвета обычно красят те, кто хочет либо подчеркнуть свою индивидуальность, либо скрыть а, то, что пластик китайский. Ну, как бы, держать смутные сомнения, что был заменен радиатор. Фара вроде оригинальная, но, опять же, ее можно купить на разборке. Да? Ну То есть, я ехал на этот мотоцикл, зная, что... Предварительная информация об этом мотоцикле Была, что он так покрашен Потому что якобы покрасил его Какой-то там суперамериканец И вроде как он там какой-то именитый Я прям думал, сейчас приеду, там покрасочка такая Вся красивая, да, я понимаю, трафаретка Любим все такое западноамериканское И мы считаем, что если там Какое-то западноамериканское, значит По-любому что-то очень крутое Ну, покраска, честно Мне кажется, я покрасил бы лучше Но в том смысле, что Трафаретка выведена хреново Маловский, мой хороший молодой друг Покрасил мою магну в 45 В разы лучше, чем вот покрашен вот этот мотоцикл Какого-то именитого Здесь получается, ну покрасил Условно говоря, какой-то хрен а, Я не знаю, что он там за именитый а, Покрасил так себе По состоянию техническому Я не нашел каких-то там злостных косяков Кроме случая, что замок теперь находится снизу если с точки зрения индивидуальности Конечно мотоцикл выглядит очень ярко и броско Но если присмотреться поближе Мне он не понравился в плане покраски Как я уже говорил Почему я поехал на этот мотоцикл Потому что заказчик меня так скажем, сильно попросил Стекло закрашенное в хлам Приборка ну По пробегу мне кажется там намного больше И поменены диски Но это опять же мои доводы Мне отталкиваться особо не от чего Почему? Потому что там подножки мененные От непонятного спорта Грипсы не оригинал ручки, не оригинал, сидушка только. Но по сидушке опять же тут сложно сказать, потому что сидушку можно взять другую. Да? Но состояние не могу сказать, что стоит он 200, сколько там, 20 или 230 тысяч рублей. Я уже не помню. Ну, 2004 год, в принципе, только за это можно рассмотреть его приобретение. Но потом продавать его, я не знаю как. Может быть, также и продавать, может быть, кто-то и купится на это. Но я думаю, что у нас народ в основном покупает за дорого, Думая, что если дорогое, значит хорошее. И покупает яркое, броское. Потому что считает, что как бы индивидуальность важнее. Но тут уже хозяин-барин. Не знаю, купим ли мы этот мотоцикл или нет. Я сейчас сообщу заказчику. Вот, а там пускай уже думаю. По технической части у меня вот, особо нареканий пока что нет Единственное, что когда при приобретении, если он надумает Надо будет заплатить денег, а за него полную стоимость И катнуть хорошенько Единственное, я не проверял, конечно же, номер двигателя Почему? Потому что мне принесли стс как вы видели И, соответственно, птс нет, я не видел И я не смог, мне не с чем сверить номер двигателя Если бы тысяч за 190, может быть, я бы его забрал за 200, может быть. Но за 230 240, я думаю, можно идти купить какого-нибудь 2005-2006 года к ноябрю месяцу в более-менее натуральном пластике настоящем и более-менее нормальном состоянии. Это лично мое мнение. Откровенно брать такой крашеный, что-то я как-то не очень хочу. В принципе, все. Там. Ставьте дизлайки. Лайки можете не ставить. Это вот просто интереса ради. А сколько я сегодня соберу? Дизлайков. Давайте лайки, короче, вообще не ставим. Ставим только дизлайки. Все. Всем пока. Пишите комментарии. Подписываемся на канал Мотодели Ссылка будет вот сейчас в подсказках.